Событий на фронтах, что происходит на фронтах украинской войны. И начну я этот обзор с той новости, которую вы уже думаю все знаете. Крейсер Москва во время буксировки в Севастополь утонул больше никаких новостей пока никто не сообщает, кроме того, что с крейсером погиб и его командир. При этом какое количество жертв было вообще пока никто не знает. Ну, сразу пользуясь случаем, хочу опровергнуть тот фейк, который распространяет сегодня украинские силы специальных операций о том, что спаслось всего 58 человек. Нет, этого не могло случиться по одной простой причине. Подобного рода количество жертв бывает только в том случае, если корабль сразу камнем идет на дно. В данном случае борьба за крейсер шла на протяжении многих часов и, естественно большая часть экипажа была с него снята. Следующий момент касается ударов по российской территории. Как вы знаете, вчера было большое количество ударов. Сегодня все резко изменилось, потому что ночью Москва нанесла тот обещанный удар в отместку по Киеву. И далее сообщилось, что если Киев не угомонится, то удары по столице Украины возобновляться со все большей интенсивностью. И очень похоже, что в Киеве совершенно правильно поняли эту угрозу. И пока на границе между Россией и Украиной в этом имеется дубрянская. Курская и Белгородская область Относительная тишина да, немного артиллерии там что-то перебрасывается, но того, что было вчера, серьезных ударов нет. Ну и теперь переходим к основному фронту. Это Донбасский фронт. С каждым днем усилия российских войск, войск ЛНР и ДНР все больше и больше очевидны. Российские войска сегодня атаковали по направлению к Барвенково и к Славянску. Очень серьезно идет обработка украинских позиций авиации и артиллерии. И с каждым днем усилия российских войск по этому направлению будет все сильнее и сильнее. Также сегодня утром пришло сообщение о том что войска луганской народной республики взаимодействиями частями но ну, предположительно вагнера взяли городскую администрацию города попасная и таким образом они закрепились в районе высоток который в целом и контролирует всю ситуацию в этом населенном пункте. То есть теперь освобождение этого ключевого населенного пункта должно пойти быстрее. Почему этот населенный пункт ключевой? Да потому что не взяв Попасную, идти далее на штурм Лисичанска либо отрезать этот вот треугольник лисичанск рубежный Северодонец от остальной группировки ВСУ невозможно. Именно поэтому идут такие ожесточенные бои в Попасной, аналогичные боям в Маринке, где ВСУ и там, и там окопались очень сильно. Но, как говорится, здесь... Опасный. теперь уже имеется очень серьезный задел и я думаю дальше дело пойдет быстрее особенно с учетом того что последние несколько дней российские вкс и артиллерия носят очень мощные удары именно в этом направлении пытаясь уничтожить и резервы и артиллерийскую группировку ВСУ в этом районе также постепенно наращивают усилия по окружению авдейской группировки донецкая народная республика идет охват войск противника с севера, а также с юга. Вчера и сегодня возобновились атаки в направлении Марьинки и далее на Красногоровку. И также каждый день приходят сообщения, ну в первую очередь тебе с той стороны, о том, что российские войска наносят все более и более мощные удары по частям ВСУ в районе Гуляйполя и восточнее этого населенного пункта. Ну и также с каждым днем приходит все больше и больше сообщений о том, что части ВСУ в районе Мариуполя сдаются, либо пытаясь выйти из окружения, нарываются на заслоны и уничтожаются. Каждый день новые сотни пленных, новые сотни потерь и в целом уже идет огонь Группировки. Сегодня утром Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что окончательно зачищено, ну и было понятно, после того, как Вовина 1000, как теперь называют вот этих тысячу сдавшихся морпехов, сдались в районе завода имени Лича, теперь эта группировка полностью уничтожена, попыталась прорваться с боем группировка, которая зажата в Приморском районе. Там тоже у нее все очень-очень плохо, потому что из района высоток ее сейчас уже выбывают. А когда части ДНР и российские вооруженные силы выбьют их из района высоток, дальше держаться в этом районе будет невозможно. Именно с этим, наверное, связана попытка выйти из окружения. И я думаю, с учетом того, что эта попытка была неудачна и колонна была уничтожена, стоит ожидать, что Приморский район уже завтра будет объявлен освобожденным от ВСУ. И таким образом останется только Азовсталь. Ну, собственно, агония Мариуполя, она уже предрешена и неизбежна. Ну и также каждый день приходит все новые и новые сообщения о том, что Николаевск у губернатора Ким уже никто, как говорится, никуда не идет, ни на какую Херсону не идет, наоборот, нажим российских войск на Николаевский гарнизон с каждым днем становится все сильнее и сильнее, уничтожается его тылы, уничтожается артиллерийская группа, уничтожаются склады ГСМ, боеприпасов, а еще российские войска зачищают тылы. Вчера был взят под полный контроль город Олежки, а сегодня город Скодов. То есть постепенно те города, которые российские войска, вследствие того, что ну, не хватало сил, не брали под свой контроль, теперь занимаются тем самым облегчая ситуацию. И я думаю, что в ближайшее время это скажется и на фронте. Запорожской и херсонской областям что там происходит и сразу отвечая на вопрос знаете вот когда вчера я сделал материал по таможне мне сразу посыпались сообщения юрий неужели все так плохо все пропало до да сколько можно паниковать и то же самое касается обстрелов брянской белгородской курской областей то есть приграничных населенных пунктов я об этом уже предупреждал я объяснял что может быть и ничего другого у вас быть пока не может. Но нет у вооруженных сил Украины никаких возможностей делать что-то еще. Еще могут заслать какую-то ДРГ, взорвут еще какой-нибудь мост, если, конечно, его не взяли под контроль. И если указываю на какие-то проблемы, это не значит, что все пропало. Просто есть проблемы, которые надо решать. Так бывает всегда, на любой войне. Но не бывает так, чтобы все было хорошо. И ровно так же не бывает так, чтобы все было плохо. И для того, чтобы как-то компенсировать ситуацию, показать, что действительно не все так плохо, как пишут, хотя не все так хорошо, как пишут, сейчас я хочу сделать еще один материал по Херсонской и Запорожской областям. Вчера пришло сообщение о том, что под полный контроль российских вооруженных сил взят город Олеща, это пригород по сути Херсона, и чтобы вы понимали ситуацию, когда нарисована карта, например, где российские войска контролируют тот или иной регион, это не значит, что они полностью контролируют населенные пункты, которые, например, в данном случае находятся южнее этой линии. Эта линия значит, что ниже вот этой линии украинские вооруженные силы не могут никак влиять на ситуацию, но могут влиять на ситуацию скрытые ячейки, там, СБУ и так далее, что они активно и делают. И проблема состояла первой месяца войны в том, что российская армия, очевидно готовясь к тому, что многие местные власти перейдут на ее сторону, этой проблемы не учли. Помните, я делал примерно там несколько недель назад материал о том, что собираются добровольцы. Сейчас вот эта проблема решается. Причем мы видим, как быстро она решается. Более того, это сейчас уже стало минстримом социальных сетей наших противников. Например, 3-4 недели назад там Николаевские губернаторы не только во всех социальных сетях Украины смеялись над тем, что российские войска не могут взять под контроль те или иные города, не могут взять под контроль там Херсон, Бердянск, Мелитополь, мол украинская армия оттуда ушла, но она обязательно вернется, когда российская сторона облажается, а не облажалась. Наоборот, я недавно делал материал по Бердянску и там на самом деле все постепенно начинает выправляться. И не только там, а и в Херсоне в токмаке да не без проблем но эта проблема решается и в первую очередь она решается благодаря вот тем добровольцам и решению этой проблемы при помощи добровольцев которые сегодня начинают прибывать из россии то есть берется под контроль населенный пункт и как только силовая составляющая в этом населенном пункте появляется проблема начинает быстро переворачиваться в другую сторону вернее для другой стороны это становится проблема и на сегодняшний момент я постоянно смотрю социальные сети наших противников и то злорадство которое в них было еще несколько недель назад сми изменилось возмущением. И теперь они все больше говорят о зрадниках, то есть о предателях, которые якобы их предали. Вернее, о тех людях, которые взяли ситуацию под контроль в своих населенных пунктах. И таким образом тылы российской армии начинают зачищаться от неблагонадежных, скажем так, элементов и проблем в тылах становится все меньше и меньше. Не в каждом городе это пока произошло. Тем не менее, с каждым днем все больше и больше населенных пунктов, переходят под полный контроль российских вооруженных сил. Это не значит, что на этом направлении, например, у российской армии нет проблем. Проблем вагон, как и на каждой войне. И бардака вагон, как и на каждой войне. Причем и проблеме бардака хватает и по ту сторону фронта. Любая война это в первую очередь бардак и в первую очередь проблемы. И на любой войне всегда чего-то не хватает. И выигрывает эту борьбу всегда та сторона, которая быстро и эффективно решает свои проблемы а проигрывать та, которая этого сделать не может. И то, что сегодня я вижу на примере Херсонской и Запорожской областей, внушает меня оптимист. Но это не значит, что я не буду делать материалов о проблемах. Именно потому, чтобы эти проблемы были быстро решены, я буду постоянно делать материалы о тех или иных проблемах, которые возникают на освобожденных территориях либо на границе, либо еще где. И я очень прошу вас, мои уважаемые зрители, с пониманием и правильно относиться к этим материалам. Не надо после каждого подобного материала писать «А, все пропало, мы убегаем во Владивосток». Все желающие, все паникеры я и сегодня и ранее приглашал – уезжайте все за Урал, во Владивосток, чтобы вы не путались под ногами. потому что Маникер – это самая лучшая находка для противника. Причем это работает как в одну, так и в другую сторону.